Робот Stochastic Pro рад предложить вашему вниманию новую торговую систему, полностью автоматическую, которая предназначена для торговли в терминале MetaTrader 5. Вы можете работать на московской бирже на фондовой срочной секции, а также можете использовать форекс брокеров, которые предоставляют вам терминал MetaTrader 5. Основа данного робота это индикатор Стохастик, включая различные типы усреднения, активное управление позиций и контроль рисков. Принцип работы данного робота Stochastic Pro достаточно простой. Мы максимально упростили управление данным роботом, уменьшили максимальное количество различных настроек. Есть торговые сигналы, есть возможность усреднения, все это регулируется. И естественно контроль при помощи тейков и стопов. Все это в торговом роботе есть. Конечно же лучшая реклама торговой системы это тесты на истории. Поэтому давайте посмотрим непосредственно в терминале MetaTrader 5, что получилось за январь на валютной паре евро-доллар. Терминал MetaTrader 5 позволяет проводить вам тесты, чем мы сейчас и займемся, и давайте посмотрим, что у нас получается, когда мы запускаем тестирование торговой системы. Тестирование пошло, вы видите, что синяя линия это ваш депозит, он постепенно нарастает практически большинство сделок закрывается в плюс и загрузка депозита не превышает приблизительно 50 процентов получились очень даже неплохие результаты и на вкладке backtest можно посмотреть результаты данной торговли с начального депозита в 10 тысяч долларов за месяц получилось заработать почти 50 процентов результат просто отличный это не гарантирует что он каждый месяц постоянно будете зарабатывать по 50 процентов но потенциал робота очень хороший Тесты данные проводились на 30-минутном таймфрейме. Вы можете использовать как больший, так и меньший таймфрейм. У вас в руках есть теста стратегии, который поможет вам настроиться на нужные инструменты, на нужную, э, нужные таймфреймы для торговли. Ваш начальный депозит не обязательно должен быть 10 тысяч долларов. Вы можете взять и 1000 долларов. Просто нужно для этого изменить параметры настройки минимального лота. И запуская снова в тестирование торгового робота, мы получаем... Приблизительно такие же результаты, ваш депозит 1000 долларов увеличивается и к концу торговли за тот же месяц, это у нас январь 2023 года, вы зарабатываете почти 50% к вашему депозиту. Проблем с настройкой установки, как правило, ни у кого не возникает, поскольку подробно есть видеоинструкция где описаны все параметры. Также вы можете всегда робота протестировать в тестере стратегии. Есть удаленная техподдержка, мы гарантируем, что торгового робота нам удастся настроить и запустить у вас. Вы можете заказать демо версии на странице демо на нашем сайте, убедившись, что данная стратегия действительно работала и имеет смысл использовать ее на боевых счетах. Спасибо за внимание, если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, на странице сайта вы можете перейти по ссылке и посмотреть более подробное описание протестировать данного робота и при необходимости заказать и использовать его для вашей торговли. До встречи в биржевом стакане.